Здравия вам, господа бояре! Сегодня мы с вами поговорим о необычной такой теме для моего канала. Называется эта тема «Незнание как доказательство и случайность как закономерность». С чего вообще все это началось? Обычно начинаются такие вещи, когда... Люди узнают, что я атеист, и начинаются у нас религиозно-атеистические споры на предмет, существует Бог или не существует, кто создал этот мир и так далее и тому подобное. И я заметил то, что многие люди, которые мне пытаются доказать Бога, они в качестве доказательства существования Бога выдвигают незнание. Меня этот вопрос очень сильно удивил и очень сильно поразил. Пример. Меня спрашивают. Как появился наш мир? Вот давай, расскажи мне, атеист, как появился наш мир? Я честно отвечаю, я не знаю. Да, существует много всяких разных теорий, научных, там, ненаучных, паранаучных, антинаучных, и креационистская теория давным-давно существует. Но как именно это все появилось, мы точно не знаем. То есть мы не обладаем истинным знанием. У нас есть куча гипотез, но ни одна из них не проверена. И мы не знаем. «Верна она или нет?» самая распиаренная научная гипотеза на этот счет, естественно, теория Большого Взрыва, ну не гипотеза уже, а теория, потому что она прописана языком математических уравнений, она внутренне не противоречива, логично там и все такое, и частично даже где-то были проведены в адронных коллайдерах экспериментальные проверки о возможности там трансформации энергии там из одного состояния в другое частично, но не до конца, поэтому мы не знаем действительно или так, оно все на самом деле было. И вот в этот момент, когда люди узнают, что мы не знаем, как появился наш мир, они говорят, ну вот видишь, значит, Бог его создал. Говорю, Почему? Почему ты так уверен? В этом ты ведь тоже до конца не знаешь. Ты просто в это веришь. Я могу верить в верность теории большого взрыва, могу верить в ее неверность, а ты мне рассказываешь так, как будто ну, стопудово действительно именно Творец присутствовал и все создал. И что мое незнание чего-то является доказательством существования этого Творца. А на самом деле, мне кажется, что когда верующий пытается именно доказать Бога, это неправильно. Бога невозможно измерить, его невозможно проверить, его невозможно пощупать, его невозможно увидеть. У него нельзя потыкать палкой, его нельзя зафиксировать какими-то приборами, нельзя измерить его массу, нельзя понять его радиационные фон, излучение и так далее. То есть никакой абсолютно эксперимент над Богом провести нельзя. Следовательно, он не доказуем по этой же причине он и неопровергаем потому что опять же нельзя никакой эксперимент поставить над ним чтобы понять что его действительно нет и я в своих так скажем дальнейших рассуждениях на эту тему уже как бы сформировал для себя определенный тип мировоззрения то есть нельзя доказать есть он или нет можно верить в правильность теории креационизма в существовании творца, да? А можно не верить. Вот вы верите, а я не верю. Вот, собственно, все вроде как конфликт исчерпан, но начинаются следующие вопросы: да: неужели ты думаешь, что все было случайностью? Да? Из ничего появилось все? Или вот что человек, вот так вот взял и случайно произошел от обезьяны. Мы-то считаем, да, что мол, закономерно его, Вот творец придумал, да, создал. А ты, значит, такой вот умный, считаешь, что-то как-то все само из обезьяны получилось, но это же нелогично, это же неправильно. И вот тут мы начинаем разбирать, а что же такое случайность? Что мы понимаем под случайностью? Представьте себе самый такой известный аналоговый генератор случайных чисел. Знаете, вот в казино есть такой аппарат, рулетка называется, да, крупье запускает шарик, он там бьется обо всякие там препятствия и когда-нибудь обязательно падает в какой-то номер. И вот выпадение какого-то определенного номера все считают абсолютной чистой случайностью, а на самом деле это никакая не случайность, это вполне себе цепь определенных закономерностей. Когда Крупье запускает шарик, да, шарик крутится, на него действуют различные силы, такие как трение качения, сопротивление воздуха, даже гравитация Луны в какой-то мере действует. Этот шарик может удариться в горизонтальное препятствие, может в вертикальное, и от этого всего зависит все-таки конечный результат, куда он упадет. То есть его падение на самом деле не случайно, но цепь закономерности настолько сложная и содержит в себе так много параметров, что просчитать своим маленьким умишком мы это все не сможем. И в этот момент подбегают мои оппоненты и говорят, вот видишь, шарик же был кем-то запущен, это был крупье, а значит и вселенную кто-то запустил. Я говорю, почему кто-то, почему не что-то? Почему обязательно нужно наделять все процессы разумом? Давайте эти вопросы обсудим попозже, а сейчас вернемся обратно к шарику. Я как-то подумал, что можно, допустим, установить некую очень высокоскоростную там, видеокамеру, подцепить это все дело к компьютеру, написать некую программу, где будет видеокамерой зафиксирована начальная скорость шарика, начальная скорость барабана. И теоретически можно, как бы, проведя за очень короткое время... Кучу огромных вычислений теоретически можно вычислить куда он на самом деле упадет но нашему мозгу это как бы недоступно потому что но ну, у нас процессор не такой мощный в вычислениях поэтому мы говорим что все дело случайно и эволюция сама по себе да, она действительно вот как бы как бы случайно но на самом деле все-таки не случайно потому что э, Эволюция является следствием да, следствием мутаций, которые происходят в организме. Как именно произойдет каждая конкретная мутация, мы опять же предугадать и рассчитать не можем. Из-за обилия исходных параметров, опять же, из-за обилия расчетов, как это все должно происходить. Представьте, вот есть молекула ДНК, да, если на нее ничто не воздействует, то она копируется один в один, без всяких ошибок. А когда возникает ошибка, это, собственно, и есть и мутация. И вот накопленные в течение миллионов поколений вот такие ошибки и привели э, к развитию нас, допустим, в человеков. Э... А вот бактерии что-то так вот не развились, да, им изначально был нормально, хорошо, в их среде им естественный отбор не особо был нужен, ну, и они там обладают уникальной приспосабливаемостью вот этой одноклеточной своей, поэтому им как бы не надо развиваться, им пофигу. Так вот, существует вот эта двойная спираль, да, ДНК из цепочки нуклеотидов которая вроде нормально себя должна копировать, но на ее неправильное копирование может влиять куча факторов, таких как мутагены, то есть химические вещества, которые нарушают Правильное копирование встраивается в эту цепочку. И э, нуклеотиды в последующей копии ДНК они уже выстраиваются по-другому, да, а это означает какой-то другой наследственный признак. Э, допустим, радиация может там, вот излучение прошло через молекулы ДНК, разрушило кусочек ее, и в этот кусочек встроились уже другие там, нуклеотиды аминокислоты. И опять же, это означает мутацию. И мутации происходят э, без участия разума. Они происходят под влиянием различных вот таких вот процессов там схавало что-то там существует какое-то вредное вещество съела мутаген какой-то да? ну и вот начались какие-то у него мутации да маленькие побыла на солнышке побольше словила ультрафиолета или космической радиации ну это уже пошли какие-то мутации да? их немного этих мутаций в каждом конкретном организме но когда количество поколений меняется в течение миллионов лет количество мутаций уже очень сильно зашкаливает да? и мы называем этот процесс случайным да? дальше там у нас естественный отбор вступает вот в эту игру если мутация была полезной да, то существо выживает если мутация была вредной то существо соответственно умирает деградирует и не дает потомство с большой вероятностью это все было очень жестоко, но как бы, людям свойственно почему-то видеть только одну сторону этого процесса. Они видят конечный продукт эволюции и не видят кучу продуктов деградации, которые шли рука об руку все это время, все эти миллионы лет. Это все происходило, и основой этих всех процессов являются, опять же, якобы случайные Мутации. Мне, в принципе, давно уже понятно, что никаких случайностей не существует. И Если мы не понимаем, допустим, некоторых вещей, не понимаем, как именно родилась наша Вселенная, говорить, что в результате именно какой-то случайной случайности она родилась, ну, это тоже как бы неправильно. Потому что любая случайность – это цепь закономерности. Это результат каких-то процессов, не обязательно разумных. Мы ведь точно установили, что для эволюции разум не нужен. Для эволюции нужны лишь мутации и естественный отбор. И все. Для рождения звезд поодиночке как таковых тоже никакой разум не требуется. Все происходит благодаря цепочке событий там гравитационному сжатию там, формированию ядра началу термоядерных реакций и так далее это все происходит без какого-то внешнего участия без какого-то творца который ну такой посидел подумал они а ли мне звезду такой, давай я сейчас вот тут вот слеплю что-то да? мы видим что происходит это без его участия соответственно ну как бы нормальный атеистический взгляд на проблему возникновения Вселенной что ее создал не какой-то творец, да, а она создалась в результате каких-то других процессов. Что это были за процессы, мы пока не знаем. Но опять же, незнание не может доказывать или опровергать Творца. Почему же мои оппоненты во всех вот этих вопросах, творение или не творение мое незнание записывают сразу в доказательство существования творца мне честно говоря непонятна логика и тут мы подходим к некоторым таким интересным парадоксам, да люди стали наконец-то задавать вопросы а что же такое знание вообще да? вроде мы пользуемся этим словом но это Точно так же, как словом случайность. Да? Вроде мы как-то понимаем, что это значит, но на самом деле вроде как бы и нет. Знание, вот, с моей точки зрения, это то, что мы знаем, то, что мы в себя вместили, то, что есть в нашей памяти, то, что мы можем воспроизвести, вот это является нашим знанием. Любая информация, которую мы в себя поместили. Вот это знание. Причем знание бывает истинным, и бывает ложным. Ну, например, раньше люди в себя поместили информацию о том, что Земля стоит на трех слонах, а те стоят на черепахе, и она плавает там где-то в космосе да, или в океане, там неважно, там разные версии были. Это было знанием. Но потом, когда мы все-таки проверили, Истинно или ложно это знание оказалось, что оно ложно, и наша планетка представляет из себя что-то подобное шарику и вращается там вокруг среднестатистического желтого карлика, которых миллионы в нашей галактике, ну и как бы как-то так, да, то есть теория о том, что Земля стояла на трех слонах, она оказалась ложным знанием, а истинным знанием оказалось вот то, что мы сейчас имеем. Да? Земля это шар там, и так далее. Суть всей науки, всего научного метода и всего научного подхода ко всем изучаемым процессам ⁇ это определить, где у нас истинное знание, а где у нас ложное знание. Да? Прийти, так сказать, к истине. Мы пока не понимаем, в чем собственно, истина происхождения нашей Вселенной. Мы еще находимся в процессе исследования. Поэтому мы можем верить в различные варианты. Мы можем верить как в теорию Большого Взрыва, так и, собственно, в теорию Креационизма, то есть создание Творцом. Но как только у нас появятся доказательства той или иной теории, мы будем уже обладать истинным знанием. И, соответственно, Какая-то из этих теорий окажется истинной, а какая-то окажется ложной. Получается, вера может присутствовать только там, где отсутствует знание. Еще раз, я не оскорбляю верующих, я тоже являюсь, можно сказать, верующим в теорию большого взрыва. Или неверующим в теорию большого взрыва. Да? Это не относится к Богу касательно веры в Бога, я атеист. Ну так вот, пока я не знаю, верна теория или нет, я могу верить как в ее верность, так и в ее неверность. Вера может быть только там, где отсутствует истинное знание. Поэтому, если будете писать какие-то комментарии к этому ролику, пожалуйста, попробуйте прокомментировать по основной мысли. Да? Основная мысль, основной вопрос этого ролика – почему незнание – люди считают доказательством. Почему случайность не воспринимается как цепь закономерности? Да? Давайте подискутируем на эту тему, а вопросы верования в каких-либо богов или в какие-то теории будем считать вашим личным выбором.